Да, доездились. Uh -huh. В итоге едем на такси. Замечательно. Просто замечательно. На бесплатном такси. Ну, ну да, да. Но зато, знаешь, у... наш водитель, я вижу, тоже любит. Побарагрозит. Ну, едем мы к лос Santos Кастомсу. Там у нас стоит моя тачечка замечательная. Так что думаю, все будет очень даже хорошо. Но если только наш таксист все-таки не убьет нас по пути. Смотри, ч-то. Он Ему вообще норма? Встал по центру. Эй! Давай! Ну нам же надо торопиться. А если пошуметь? Ну нет, нельзя. Я не знаю, нет, нельзя пошуметь. Дает. Ой, какой-то психованный у нас таксист. Ну, фиг с ним. Так, довез? Ой, он прям да место везет, ты прикинь, у нас вообще прям... А сейчас выкинем, да? Нет, okay. uh, <you're> sure. Отлично. Отлично. Ну вот, тачечка, собственно говоря. Mm -hmm. Думаю, идеально будет для нас. Потому что недавно мне позвонил Симон и сказал, что у него для нас есть дела. Ну, садись, погнали. Только для начала, я думаю, надо бы нам приодеться. Давай заедем. Давай, давай. Надо сменить прикид. Ну давай, Хэллоуинский. Заменим прикид. Хэллоуин уже больше чем полгода прошла. У нас да? Так, ну я тебе сразу скажу, я не таксист, поэтому гоняю как еще больше псих. Так. Тебе как, пансобус сойдет? Да. Выходим. Ну, ты бы хоть дал припарковаться, что ли, я не знаю. Так, брюки, шлюки. Так, пошли. Да чё бы я хотел одеть, Чё же мы возьмем то Вот я тоже не знаю. Уже чё только не одевали. Может, что то да. есть новое? М -м, не, ничего нового. Но нужно, мне кажется, что-то, знаешь, такое лаконичное... И незаметное. Я вот хочу брюки от костюма посмотреть. Может, есть что-то такое прям? Я в комбинезон зашел. Лаконичное незаметное. Я в комбинезон зашел. Действительно, а почему бы и нет? Я представляю, как мы с тобой будем выглядеть. Так, я, пожалуй... Даже не знаю, какие брюки выбрать. Хм у меня каких -то только брюк нету белые мешковатые серые мешковатые темно-синие ёперный театр так, а воском. ничего черного нету там ничего ничего черного нету ну только черные брюки они у меня уже есть хм. Мы вот эти поставим интересно смотрится. изношенные черные брюки о, ты у меня под землей? Боюсь, привет, голова дела. Я глава боюсь, даже. Как так. дела? Что ты там? Эй. Что ты там со мной делаешь, объясни мне, пожалуйста. Че пока что. Ладно. В смысле, пока что, ты охренел? О, брюки от кутюр есть. Во-во-во-во. Разгрузочный жилет. Во-во-во-во, это то, что мне нужно. Черные брюки с лоском. Я, короче, буду с лоском, понял? Не с мифом. Не, с лоском. Черные узкие брюки. Жулеты. О! Черные узкие брюки с лоском будут. Блин, прикольно смотрится всякие что Что у тебя там за жилет это уже еперный театр? Воу-воу! Я уже вижу. Так, что у нас там? Блин, а есть, есть прикольные? Ну О, да ага, не есть нет. нормальные, а есть прикольные, да? Да вот надо под, под штаны штата. А деловые рубашки кстати не подходят, а рубашки к жилетам тоже не подходят. А что тогда можно? Пиджак от кутюр можно надеть. Прикинь? Хм. М -м? А, черный с лоском закрытый. А, открытый есть? О, есть открытый. Так. Неужели к летче брать? М -м -м да. Так футболки. М -м О рубашки. Ну а хоть что-то есть, что будет под пиджак? Нет. Придется вот так вот ставить. Ну что ж, ладно. Ну прям вообще ничего под пиджак не хочет Обувь. одеваться. Я думаю, скейтерская нужна. Так. Посмотрим, может что-то реально интересное есть. Ну, да. рубашку мне, короче, не дают одеть, ты прикинь. Вообще не дают. Хм. То есть я буду капец, какой классический. <laughs> так давай Оферы. договоримся. Ты квос себя снимешь, хорошо? Да, тогда да, уберем. Это хорошо, отлично. Так, обувь. Парусиновая, наверное. Нет мокасины тоже не строгие туфли о хоть строгие туфли Фильм. я могу одеть. ты все-таки туда же куда я нырнул М -м типа того я тут только еще у меня капец какой маленький выбор белые может быть белые реально у меня очень маленький выбор капец ха прикольно смотрится а вот я короче оделся на свою голову так выбираем и так Ну, судя по всему я оставлю черные оксфорды которые у меня есть так что тут еще у нас можно но я знаю что я буду делать Ох, я Очки. одену, пожалуй какие-нибудь аксессуары Хм. О, галстук могу одеть. Отлично. Хм. Хоть что-то я могу одеть. Ну ладно, мы будем прям строго одеты. Хотя, может, что-то поинтереснее. Есть. Хм. Цепи. Серги. О. Отлично. Все. Слушай, Сергей, можно? Маска снимается. Так, шарфы нельзя, галстуки. А, кстати, мне галстук нельзя. Ой, я часики, кстати, не могу надеть. А мне часы Зато можно? Я могу перчатки. М -м -м. Так, И а можно. перчаточки какие? Блин, столько часов, жестко просто. М -м светлые или или темные. О, вот эти одену. А если в обратной последовательности покрутить. Так, а тут у нас что? Белые, Очечки. желтые, синие, золотые. М -м -м. Белые взять. Я даже не знаю, какие очки мне одеть. Ух, ё. Тут есть прям дикая жесть. Да? очки очках угу. блин что-то как-то белые не особо так золотые купола нет часики что-то что-то вообще ничего интересного блин что делать капец я уже все Нормальные очки скупил, ты прикинь? Просто все. Ну, us. вот эти, короче, возьмем. Ох, е. Были тут одни золотые. Это кэшка Петс. Попробовать их. Не хватает только не знаю, даже какой-нибудь гарнитуры. И я просто все сурите без перчаток и браслеты ну, чей... Посмотримся. это что за браслеты цепи о да о да так ну я офицер, к тебе буду ждать на улице не забудь <служить> у нас маска с тобой маска а как мне да. интересно да очечки посмотреть ну, можно еще через менюшку маску снять. Так, предметы, еда, боеприпасы, деньги, стиль. Так, а я пока тогда поищу нашего друга. Где же он у нас находится? А вот он где у нас находится. Ну, в принципе, не так далеко. Буквально паре кварталов. Эм, я Пара Знаешь, паре что, кварталов я чёрт, снял чёрт. маску, и у меня поменялись штаны. Bye, your... Как тебе? А как я тебе? А? А? А? Я тебе говорю то, что маску снял, смотри, штаны какие. Ну, иди, одень штаны, которые у тебя были. Пошли. Так, подожди, а через зем наверное, можно тоже? Подожди. не не не не не не не Давай, иди сюда, штаны. Над тобой ржут уже, давай штаны меняй. Ой, блин. И у тебя там были штаны. <сосы> Хороший вопрос. <сосы> Я помню, а -а -а -а -а -а. какие-то были синие. Ну вот в том-то и дело, что какие-то... Брюки от костюма? О, oh, да. Пусть будут oh, пройти, значит. Ох oh, ты ж какой! Офицер! <сосы> <Hey there. сосы> <Hey there. сосы> Клеточный. Один вопрос. Если у меня вопрос, кого я везу? У тебя вопрос? Один. Когда в школу? Ладно, погнали. Я уже отметил нашего друга, то бишь Симона. Симона. Сейчас нам отдаст. Погнали. По жести, прям по жести. Ну, благо, ехать совсем прям недалеко. парочка квартальчиков. И все уже будет в шоколаде, в ажуре и тому подобное. Как тебе, кстати, машинка-то? Машинка, -то? машинка -то, катались, супер. Я так и не сказал ничего. Супер, особенно гудок. Так, ну что? Пробуем. Пробуем посмотреть другу. Тимону. Что он сегодня нам даст? И договоримся о деле. Ну что, Симон нас долго продержал, смотри, уже вечереет. Mm -hmm. Долго объяснял, что делать. Походу mm -hmm. будет ну, в жестко. Лучше говоря, мы будем сейчас э, добираться до склада. цены, да? Добираться до склада и уничтожать тачечки. Ну что, садись в мою. Или может на то и поедем. Не, ну нафиг, садись в Майор, садись в моё, мы же с тобой не циркачи, ну, по крайней мере, я. Ай, погнали. Я, кстати, знаю, где этот склад находится. Симон пока рассказывал все это, я успел немного карту изучить. У нас еще целая куча разных заданий. Я видел еще другие группы будут выполнять задания, но у нас прям такие задания... ЗАДАНИЯ! где mm. в гетто проезжать это самое оно. На фиолетовой машине. У поклонников... Грин-стритов. GPS, конечно, да. Рулит. Да, в жопу этот GPS. Поедем по нему, а там... Боже. Аккуратно. И финишная прямая. Ну почти. В общем, я не знаю, что да как. Но каким-то хреном эти дебилы захватили мой же ангар. Хм. Вот. Поэтому я и знаю, что тут все весело. Но я, по крайней мере, знаю весь этот ангар от А и до Я. Так. Что? Ты там с бронькой? Я буду изучать. Нет, я не с бронькой. Надо поднимать тогда. Угу. Сверхтяжелый. Ну да, какой-нибудь. Так, ну чё? Так. Ну, я возьму пока калашек. И мы погнали. Что-то будет, что-то сейчас будет. Так. Пока все. Ну, пока все тихо, да. Оу, сколько нам всего нужно уничтожить? Так, Хе -хе. давай тогда возьмем пока гранатомет. Ух, ё. тачечки потихонечку. Точнее, не потихонечку. Давай быстрее, Давай быстрее. Подняли целую кучу всего. Интересного. Да. Уничтожаем все, что есть на нашем пути. Так, тут у нас все чисто, более-менее. Минус. Так, еще вот тут. Это че? -ох. Так, погнали, нам Дожди. еще вниз нужно. Точно тут вниз? Все? Может, вверху какая-то еще одна отображается? Нет-нет-нет-нет, по-моему, нет. -нет, -нет, -нет, -нет, -нет, -нет. По -моему, вниз. Вот она. Погнали, посмотрим. Она спряталась. Ага, -а, отлично. Все. В подвале. Да, в подвале. Я был прав. Я ж помню, у меня тут был подвал. Помнишь? Mm -hmm. Тачки, которые мы с тобой закупали. да тогда да было дело. Вот он, руинер. О -о -о. Тут тоже все весело. о, -о, -о. Ну-ка, я, пожалуй, этот заберу. Отлично. Эти люди не дураки. Так, На обратном пути проявляй осмотрительность. Так, погнали быстрее. Значит, нас будут встречать сейчас. Ага, нас сейчас будут встречать. Так, аккуратненько прицеливаемся. Не-не-не, не здесь. Мы здесь все уже зачистили Погнали дальше. Я, пожалуй, бластер свой возьму. Бластер даже? Но Лазерный. Подожди, у меня вроде что-то тоже оставалось. Так, вроде не, тихо. у меня, кстати, бластера с собой нету А, он же не здесь. Лазер. Так, ну давай. Опа. Опа. Кажется, мы на выход. Готов? Так. Давай быстрее в машину. Ага. В машину быстрее. Воу, Челики. Капец. Залазь. Давай. Залазь. Куда едем ты? Ну пока просто покатаемся. Привет. Так. Ой, как ее носишь. Ага. Нет, вернуться к складу нужно. Боу, отъезжай. Отлично. Отлично. Давай к складу. Ага. Возвращайся скорее. Отлично. Нет, проезжай, проезжай, проезжай. Так. Отлично. Отлично. Держись. Держи? Да, да, все окей. Так, я вроде Все как... Это этот парниша. Да, смотри, так, тачка. Сейчас возьму пистолет. Еще одна тачка что Откуда-то мы... приезжают. О, подожил. Так, еще парочка осталось. Опа. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Давай, давай, давай. Еще одного. Вон. Еще, еще приехали, да, да. Еще сзади. Сейчас, входит? вот, Там давай. Ни хрена их тут дофига. В одну сторону стреляешь, в другую. Темплейная работа. И еще один. Давай, давай, давай. Отлично. Так, еще один. Отлично. Убит. Куда еще? они вылазят? На дороге, на дороге, на дороге. Вон еще. Слушай, он что еще живой? Что? Ну, судя по всему, да. Во -во -во -во -во, у меня совсем мало ХП. Съедай что-нибудь. Еще, еще одного, еще одного, еще одного. Давай добьем. Всё, блин слушай добьем не в прямом смысле этого слова. так еще пополнение так все покидайся ура боже во что превратилась моя тачка объясни мне пожалуйста что с ней произошло ты мог кстати прыгнуть на тихо тихо тихо Готово. Дело в шляпе. Да, дело в шляпе и дело на 15 тысяч долларов. Классненько, классненько. Итак, вот такая у нас была миссия от Симонки. Мы а -а -а. ее успешно прошли. Ну а вы, если понравился вам видосик, обязательно подпишитесь на наши каналы, поставьте лайки, напишите комментарий и прожмите колокольчик. А также поделитесь так? данным видосиком со своими друзьяшками. Ну а с вами были мы, Эфисерк и... Дел, да, собственно говоря, всем вам большущие удачки и не забывайте про свои миниганы. Пока.